Let's go! Он не знает, что я хочу его обнять. and лав Любую строчку из песни Оксимирона. давай, на камеру! Это все правда, я тебе зуб заебля буду. Меня зовут Джонсинс. Джонсинс? Да. А как зовут тебя? Меня зовут Чендзин Хуа. Чендзин Хуа? Да. Это Джонсинс Владимирович и Шиньхуа Евгеньевна. Вот, знакомьтесь, ребята. Пойдемте посмотрим, что есть интересного. какие есть интересные персонажи в этой очереди. Чтобы вами мечта сбылась, надо обнять кота, и мы идем дальше. Это кот. естественно, кот. Ну, Можно всем покажу билеты? Ну вот и я пойду на концертах Аксимирона, теперь у меня есть билет. Спасибо тебе, прекрасная незнакомка. Это она. Она обнимала кота, чтобы у нее сбылись мечты. Нам надо уходить отсюда быстрее, вдруг не сбудутся. Я из Ты из Омска? Мы это выр Екатеринбург, скажи, я люблю Екатеринбург. О, я люблю Екатеринбург. Вот так вот. Пока Омский Екатеринбург любят все.